Уважаемые коллеги, Центр обучения компании «Инфострой» представляет цикл видеоконференций, посвященных приемам работы в комплексе А0. Меня зовут Курочкин Александр. Сегодня мы подробно поговорим о правилах формирования сводной сметной документации в комплексе А0. Сначала поговорим о структуре сметных данных в комплексе А0. Затем подробно поговорим об итогах локальной сметы и структуре капитальных вложений. Рассмотрим правила расчета объектной сметы, приемы формирования сводного сметного расчета. А в конце темы я обращу ваше внимание на специальные приемы учета затрат в комплексе А0 при составлении сводной документации. Прослушав данную видеоконференцию, вы убедитесь, что сводные сметные документы в А0 формируются без особого труда. Многие операции серьезно автоматизированы, а организация данных и функции А0 позволяют легко управлять расчетами.